Так, это щиток на четвертом этаже. Сейчас мы сюда будем врезаться с крыши, чтобы там кое-что саморезами воткнуть. Здесь у них одна рама. Там и чай растет, это хорошо. Асфальтовую кучу видно отсюда с большим трудом. Так, бывший учебный корпус. Так вот облепили вытяжку, которая находится квартире 62 над квартирой 62 и трубу здесь точно не должно ничего протекать уже капитально залепили а вот это следующая квартира вот здесь стена и дальше что говорит так хорошо ты вот это все вскроешь но вскроешь посмотришь что там происходит если там сыро значит надо просушить да? Потом этот угол надо залепить железкой. Но залепишь этот, значит, угол при помощи железки. А железка-то где у тебя? А, ладно, ладно. Подойдет она? Я мерил. Но она подходила, когда ты мерил? А вот случайно, нет. по железу. случайно нету. Так я все приделай. Так ты ее загни на угол, да и все. А молоток -то есть? Молоток-то мы найдем. Ты ее загни на торец, чтобы она еще с загибом. Кого забыл? Молоток. А, я принесу, молоток есть у меня. Так, наверное, в будке там. Так, значит, заделает угол он там, железкой. При... Дюпелями примотает ее эту железку к крыше. И... И... Я вот это не знаю, все убирать тут мусор. Нет. Наверное, надо убирать. Чего вот он копится тут. Вот этот мусор-то. Его надо собрать куда-то. Влага под ним остается. Снег задерживаться будет. Все надо собрать и убрать. Вот где-то вытяжка же сделана над... Да, это ванна у 72-й квартиры. Не надо молоток, у меня да, не надо? Ну ладно. И она залеплена при помощи... Ну это не бикрост, это толь, наверное, прилеплен. А? Вот, это, вот это толь, наверное, прилеплен, да? Это у них в туалете, в ванной. Перепечатание приделано еще, видишь? Ложите. Да я не знаю, сейчас это я это да, тонкая? Но это вот они осенью приходили, заказчик, Приклеили, еще кирпичики приклеили деловые. Подложили. Но сделали такую серьезную видимость. И после этого стала стена чернеть у человека. Так, еще знаешь, что я предлагаю, Николай? Вот она дырочка-то, видишь, где? Вот она. А -а -а. Вот сюда, наверное, тихонько-то что-то все равно затекает. Смотри, а -а -а. что. Тут даже два слоя. Видишь, все, как она сырая не будет. Вон что Хорошо. творится. Делать вот, тут не... вот, все сыро, но никогда там не просыхает. Ты... Всё, ломаю. Да, просуши обязательно горелкой. И еще, знаешь, что, вот сюда посмотри, Николай. Вот эту часть, которую, помнишь, мы смотрели, там стена сырая. Вот эту часть тоже прикрой вот так вот. Чтобы оно. Я вот буду да приклей просто, вот да и все, кусок. Да и все. Да-да-да. Ну, все, ты... что да, мы же видели, стена сырая там. Она отсюда вытекает на стену-то по кирпичам. Вот из этих ну, дырочек. Да. Там тоже. Да, вот через и эти дырочки-то и... оно и течет все. Смотри, она покусанная. С... Вот сюда сверху-то обязательно надо кинуть. Да. Обязательно. Досюда. Вот сюда, да. Чтобы потом не было претензий никаких. Да, до сюда. Вот видишь, они в каждой щельке, и, и все, вода течет по стене. И стена насквозь сырая. Понятно, что угол будет там черный. Давай, короче, вскрываешь с Богом. Значит, вот Так, подключили мы тут провод, чтоб на крышу пров... он мог. Дрель подсоединили сюда. Все, едем дальше. Ну, тут оно не... Тут, короче, где мы оторвали-то? Вот березку то одно. Вот здесь вот, да? Ну? Я подналожил. Ага. Я заскрутил саморезами. Чтобы а, болдало... чтобы оно не болталось. Не болталось. Это вот на 60, на 60 й квартирой. Если будет загибаться, то я уже не знаю, что тут делать. Что будет загибаться? Ну, в смысле, там будет у них еще протекать, если влага просто проступает, а не то, что там течет. Ну, так а, а что, вот хрен знает, откуда потечет. Да. А, что по могли, то сделали. Я тут же сделал один листочек, под него тоже может откуда-нибудь течь. Ну да, под ту железку. А -а -а. Ты ведь не знаешь откуда она течет. Все, что могли достать. Не, не под ту же лестку, я имею в виду под наш листок. А под наш листок она откуда притечет? Под наш листок. А вот где сверх... Вот здесь вот. И покажу, а, а, ну а здесь, до дырок, если нет на самом листочке. -то. Почему под ней? Под... А, еще под тем слоем. Ну как о чем? Да да там, да, там, я там, поняла Дорога-то Под самим под это... самим рубероидом. Тут под вот самим это... битумом. Тут так тоже это... Вот обнаружили, это заделали. Ага. Вот тут это сделали. До дополнительно нашего, До нашего не хватало? Ну-ну-ну-ну Оно может отсюда даже стекало, да? Да хрен знает Ну короче наше не должно течь ваша течь не должно, это я вижу, хорошо, молодцы Так, где-то там еще дырочка была Так, эту трубу заделали над квартирой 65-й, вот она чтобы она больше не была сырой Это 68-я, а это 65-я все, пускай посмотрят на видео сами. Претензий ко мне потом не имеют. Правильно? Так. Ну, вы что, вы что могли бы да, что мы видели, что смогли, то мы сделали. Простите, люди добрые. Но на, на этом наша работа закончена. Вот тебе красота, так что да? Ага. Вот здесь вот, а, и тут даже залепили дырочку, сметанинскую. Молодцы. Ну тут мы говорили? Ну, молодцы, делали. хорошо, молодцы, Коля, ну, молодец. Ну где? Тут где-то видел. Ну тут поперли они, вон они сами что-то залепливали. Угу, что-то замазано. Старьем, ну. Да? Вон что-то как-то резко-то Когда они делали? Фиг его знает. Вон, что-то кто-то у них с не знаю. Фиг его знает, когда делали. Короче, хребли. А, во! Не Далек, нет, нет. Вы весь истратили Бикрост? Бекрост, да. Ну ладно. Ну все, да, давай не тогда не на этом деле. Сейчас вы будете да. все?